Всем привет, это вторая часть про дома, которые я строю и показываю вам. Вот это дом 2, появилась табличка теперь. Вот это коридор. Здесь как бы стоят кактус, специально поставил цветочки. Сюда заходим, здесь у меня спальня. Большая двухспальная, трехспальная. не знаю, как сказать, кровать. Здесь еще можно что-то ходить сделать. Тут стоит лавочка. Тут можно какой-нибудь диван поставить. Но тут ничего. Здесь стоит шкаф. Шкаф делается очень легко. Ладно, выйдем из этого. Это как бы одна комната. Зайдем во вторую комнату. Вторая комната рабочая. Здесь стоит сундук, там наковальня, печка, зачаровалка. Ну всякие, всякие такие украшения. Зайдем в третью. Это как бы подъем на чердак. Чердак получился вот такой. Не, не очень темный. Я опасался в углы, как раз все равно ничего не будет. Я опасался зачарование. Который зачаровал сам ней. Вроде на 18 уровень. Давай золотой мире зачаруем. Эх. Да, на 18. Тут у меня маленький диванчик. Можно за столик поставить присесть. Ладно, сейчас выйдем из дома. Вот как выглядит домик. Если можем просто обойти его. Тут стоит лавочка. маленькая, окошко. Тут стоит три больших окна. Но я не стал ставить лавочки. Здесь стоит тоже окно. Здесь я не стал ставить окно. Даже тут как бы... Сейчас посмотрим, почему. Я даже сам не знаю, почему я не стал здесь ставить окно. Давайте поставим пока что так здесь стоит лавочка, дальше здесь тоже лавочка. Я хотел вообще построить так круглый крыш, но не получилось, потому что слишком меня немножко ошибся с расчетами. Но ничего, вот как он. Как либо смотрится, кстати. Кстати, если поставить ночь.. то видите, что он светится немножко. Вот как он сверху смотрится. Второй дом тоже так же. Ну, другой немножко поменьше, как буква С русская. Пока с ним пустимся вниз. Вот, видите, что немножко тот свет проникает. И как бы так получается, что... Ну, красиво подсвечивается. Для этого дом мне всего... Понравилось больше вещей, чем даже для того. Вот все вещи, которые мне понадобились, можете посмотреть. А для первого дома мне понадобилось всего ничего. Вот. Мало. Даже, кстати, вот добавилась дорожка небольшая. Из камня. И также заборчики. Кстати, вот можете не пускать как поставить дом что вон вниз ляне сползали как-то дом красиво получился ночью он вообще идеально смотрится так что еще можно сказать так вроде да я поставил так что еще да вроде ничего, есть маленькие пос посветильнички, чтобы зом зомби там, там чё, скелет не спавнился. А если сюда придет Криппи, это будет полный. хотя вот почему не ставил, короче, окно. Хотя красиво смотрится. Я специально поставил э -э как это? Обожженную глину. Потому что она красиво смотрится, как потолок. И заходишь позаходит, что вот так вот. Как бы все темненько и, и полтемный. Зачаровалка. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.